Ая, Кремонит. Представьте себе картину. Инженеру поручили важное задание – поиск аномалий на планетах. Он берет с собой две турели, скитается, и ввиду кривых рук, плохого снаряжения и лжи в резюме по найму, инженер умирает. Нет, это точно не из-за того, что я просто не умею за него езжать. И вот, опечаленные смертью на турели решают продолжить его дело. Однако, первая турель сразу же умирает, ибо не может двигаться. В ярости младшая турель решает отомстить всем обидчикам за двух близких и выходит на тропу войны. Может ли примитивный робот пройти игру? Сейчас будем разбираться. Для начала нам стоит установить рамки челленджа, чтобы нельзя было сократить работу. Нет, мы не будем прятаться из-за инженера, пока наши турели делают всю работу, мы буквально будем играть за турель. Если вам интересно, как это сделать, оставьте лайк на моем комментарии под этим видео. Тогда я узнаю, делать ли я отдельное видео или нет. Забеги проходят без артефактов. Друзей из лобби нужно выгнать. играть мы будем на самой легкой сложности. Сложность игры не меняет способа прохождения как артефакты. Да и я сам сначала играл на средней сложности, пока не понял, что далеко мне не выйти. А нашей главной целью, собственно, является прохождение игры. Изначально я хотел пройти игру взамен Дерона, но так как у него не было ни единого способа атаки, Дерон отправился в мусорку. И да, хочу подметить, у меня на игру установлены моды, которые не влияют на геймплей, сохранение, мгновенной смерти и консоли. Ничего из этого я в итоге не использовал, но так как у меня нет доказательств, вам придется поверить мне на слово. Рамки расставлены, можно приступать к самой игре. Пожалуй, первая проблема этого рана, доступна только одна атака, и она ужасна. Это лазер, который действует на небольшом расстоянии и НЕМНОГО замедляет врагов. Конечно, скорость, с которой он бьет по врагу приятна, но урон, мягко говоря, ест пятую точку. Даже для того, чтобы уничтожить обыкновенного биспа, потребуется время, а с элитными врагами это превращается в катастрофу. У меня есть два совета к тем, кто решит повторить мои попытки. Первый — это неповторяемые ПОВТОРЯЕМЫЕ ПОПЫТКИ. А второй — это уничтожай врагов сразу после их появления, а если накопилась армия — беги. Полезным предметом в таком случае является Will of the Wisps, который создает взрыв при убийстве врага. Но даже с ним у нас возникает другая проблема, сам лазер. Мало короткой дистанции, так еще и прицел не совпадает с местом, куда лазер бьет. Ну, спустя 6 ранов я научился пользоваться этой штукой и не особо от этого страдал. На первом этапе главное не создавать толпы, как я уже говорил, с ними сложно справиться. Медленно, наверное, убиваем монстров, получаем деньги и тратим их на снаряжение. Также я открывал кейс с экипировкой, но к моему сожалению, при нажатии кнопки активации ничего не происходило. Тогда я подумал, что все таки есть одна полезная ульта. Первянная дриада, которая летает за игроком и лечит его, а кнопка активации для нее лишь меняет цель. В добавок я искал лунар магазине, чтобы купить там всего один предмет, который заменяет навык передвижения. Так я продвигался по стейджу, собирая все сундуки и турели, пока не решил пойти на босса. Титан на самом деле оказался легче, чем я представлял. Я постоянно прыгал, чтобы не попасть под атаки обычных врагов, да и сам Титан не мог наносить мне много урона, благодаря моим мелким размерам. После победы я решил убить каждого врага, чтобы собрать больше опыта и, следовательно, стать сильнее. Уничтожив последнего лемурианца, я вошел в магазин, но, увы, нужного предмета там не оказалось. Пустотные поля как креду я решил не идти, ибо это равносильно самоубийству, так что я сразу же перешел на следующий уровень. Мне повезло, что на нем спавнятся только виспы, а это значит, что не нужно париться насчет наземных врагов. Медленно продвигаясь по уровню, я нашел еще один портал в магазин и активировал. Иногда из сундуков падали полезные предметы, как гильютина. А иногда случалось такое. Запасной магазин. Да, спасибо. Теперь я смогу пользовать больше своей несуществующей способности. Каким-то магическим образом, мне все-таки выпал из я уже обрадовался, но оказалось, что лечить она меня не собирается. Пришлось смириться и жить дальше. Ироны и турели, подобранные мной на первом уровне, очень помогают с врагами. Можно сказать, это двойной урон в начале игры. Без каких-либо проблем я добрался до босса, им оказался круг тендер. Он не очень сложный, учитывая мой хитбокс. Разобравшись с ним и виспами, я опять зашел в магазин и все-таки нашел, что мне нужно было. Только лунаров я потратил зря. Вдобавок купил бусы, не задумываясь, что их я использовать не смогу. С такой печальной потери я перешел в зажженные акры. Большую часть времени я просто скитался по стейджу и открывал сундуки, пока не перешел на самую высокую платформу и нашел принтер 3 очков. Решив, что это отличный источник урона и лечения, я переработал 9 своих предметов и прошел чуть дальше, пока не увидел еще и принтер мышек. Удача была на моей стороне, и в итоге я слил еще 9 предметов на них. Боссом оказался огромный чертила, и с очками я убил его очень быстро. Именно тогда я понял всю силу банки с свиста. На следующем стейдже ничего интересного не происходило. Я ходил, спокойно убивал врагов, подбирал вещи и чинил дронов. Ничего необычного. Разве что я еще накопил деньги на легендарный сундук и получил оттуда прыжковый механизм, который оказался даже полезнее, чем я думал. Он умеет хорошо расправляться с толками. Также я активировал испытание горы, потому что посчитал себя достаточно сильным для этого. Боссами были два магма-червя, которых я ненавижу, но особых проблем не возникло. если душой и двумя хроноштучками в инвентаре я телепортировался в небо лук И понял, что если слишком сильно задержусь, то мне хана. Но все же я подбирал сундуки по пути и в один момент вообще решил пострелять по камням ради достижения. Но так как у меня АИМ картошки, я бросил эту задею. Ненадолго. Зато нашел портал, и передо мной стал вывод. Продолжить ран, чтобы набрать большое количество вещей, или сразу идти на финального босса. Я выбрал второй, потому что чувствовал, что долго не выживу. Даже на боссе враги очень сильно кусали, что хп доходило до половины. Это знак того, что если врагу повезет, то он может мгновенно тебя убить. Два червя я еле добил, и пошел встречаться с Митриксом. Я быстро продвигался по кораблю, игнорируя врагов. На всякий случай я проверил оба острова с предметами, но ничего интересного на них не было. Вот он, конец путешествия. Турель вспоминала всех своих павших камрадов дронах, брата-инвалида Турель с инженером, и окончательно решилась на победу. Один прыжок, и судьба Турели будет решена. Это софт -лок. Если кто не понял при подходе к этой арене Митрикс должен был появиться, а пока ты внутри арены ты не можешь выбраться, пока не убьешь Митрикса, который не появляется. Этот ран был бесполезен. Митрикса нельзя победить, то есть пройти его. То значит челлендж завалил. Но погодите, есть же еще две концовки: жертва собой на английский или полная темнота. Самое веселое в этой ситуации то, что в забеге с Митриксом я купил бусы, но так их и не использовал. В итоге нам придется охотиться за бусами, если мы все же хотим не простую жертву, а нормальную концовку. Единственное, что меня не устраивало, то, что мне придется означать забег заново. И не факт, что я не умру посередине него. Но выбора у меня не было, так что я продолжал свои страдания. Первым предметом я получил браслет Рунальбы. При высоком дома. А это не для нас. Опять же выбил запасной магазин, который увеличил мой урон в 10 тысяч раз. Нет. Каменный титан мне дался легко, кровотечение, кстати, очень помогает турели. Обычная тактика прыгая пока не умрет, мне тоже пошла на пользу. В конце зарядки я сходил за хилищим дроном, ибо чем больше, тем больше. К моменту перехода на стейдж 2 я преисполнился зеном и научился избавляться от врагов, как... Киборг-убийца! О, а вот и еще один полезный предмет, в катулку успешного рана. На этом же уровне меня встретила первая удача собега ракетница, сильно увеличивающая мой урон. Позже я обнаружил переработчик и гитнул туда оба браслета с остальным мусором. На этом стейдже мне не повезло с алтарем в магазине. Единственный, до которого я мог добраться, не появился. Но я все же потратил добрые пару минут, и сейчас способ забраться наверх. Увы, безрезультатно. С глиняным горшком я расправился на удивление быстро, и получил за это... еще один браслет. Класс. В бакрах мне повезло найти принтер шпицов, но сделал я себе только два, ибо я зазож и боялся потерять эффект травы течения. Также слил три зеленых мусора на маске с эффектом шприца. Искренне надеюсь, что у меня будет 9 пар очков. Ачок. короче. На далеком мусоре с горой я нашел хе, хе бой айтем этого рана. Визб-бутылки, а также ньют алтарь. Оставалось только надеяться на вмусы в магазине. Из телепортера рядом вылез горшок, с которым я справился даже быстрее, чем с прошлым. И решил, что мне нужно даже крупиться опыта, так что я добил всех и использовал шрайнов блад. Но в магазине продавалось лишь разочарование, так что я свалил оттуда, прихватив ледяную реликвию. Так что там следующее? Ад или сирены? Что, псо? Это что такое? Итак, поход по уровням длился больше обычного, так как я и видел эту локацию впервые. Я забрался на высокое дерево, крип, короче, на высокую дичь. К счастью, нашел еще один проход в пятерочку. Тут же я и узнал, что не могу купить поджигательных дронов по какой-то непонятной причине. Впрочем, ничего интересного тут не происходило. А о том, что тут есть легендарный сундук, я узнал только позже, читая Вики. Еще один магазин и еще одна надежда. В этот раз мои лунары были оправданы. Я получил дешевое украшение из почечных камней. Следующая остановка Sky Middle. Уважаемые пассажиры! Если вы заметили подозрительные предметы в салоне телепортера, сообщите об этом водителю. Не совершайте никакие действия с найденными предметами. Ими может оказаться <связать> мульти. Я снова попытался уничтожить камешки для и увы безрезультатно. Зато рядом стоящий сундук меня очень, кстати, подомодрил, еще одна ракетница. Дальше мне выпал еще один красный предмет, и я стал намного. Да вы издеваетесь. Неподалеку от древнего телепортера я нашел отличное место для уничтожения камней и все-таки получил достижение. Решив больше не задерживаться ни секунды, я осторожно сменил направление телепорта, чтобы не попасть в а опять, и активировал его. Первями больших проблем не было, но почему-то шкалил адреналин. Наверное, в служебной прошлых ранах. И вот начался настоящий ад: целистины и малахит Монсер. С Целестинами я не встречался на этом стейдже, но малахита мне говорили Hello, много раз. Я решил бежать от них пока могу, ибо они были очень жирные. Ролевами межуков я расправился быстрее лишь благодаря бутылке с виском и врагам, которые так мило расположились рядом с ними. Завершив ивент, я все таки решил потратить деньги на сундуки, которые не открыл. Но из полезного там были лишь ракетница МК-1 и Emergency дрон Опять меня встретил пустынный уровень, но в этот раз рядом был принтер-мишек. Я человек простой, вижу принтер-мишек, делаю себе 20 штук. Телепортер так красиво расположился рядом, что я не мог удержаться от его активации. Опять два горшка, никакого разнообразия. Хотя я соврал, разнообразие было. Эти два парня подарили мне инфаркт, но я все же справился. Чего нельзя сказать о моих дронах? Добрую часть госдолга США я потратил на восстановление этих кусков металла. Побегал по стыжу в поиске вкусняшек, нашел переработчик и осознал, что можно было и не рисковать предметами ради мишек. В новых акрах я чуть не уничтожил свой ран, будучи готов нажать на F, подходя к алтарю очищения. Еще одно счастье свалилось мне на голову – 3D принтер 3 очков. Я быстро надел 9 штук и пошел в телефон. Угадайте, кто меня там ждал? Старые добрые горшки с гов... малой. Вы их засос ничего не оставил дронов. Как обычно я пробежался по уровню, а из приятного нашел лишь хедхантер, но он мне уже был бесполезен. Я переступил порог Небесного Портала. Сразу хочу сказать, что передвигаться в этом мире с турели сложно. Вот он, конец путешествия. Турель вспоминал «Да ну нафиг, не буду я читать эту дичь опять». Просто проверим, возможно ли нажать на обелиск. На, кстати, возможно, так что одна из концовок Облитерейшн нам гарантирована. Но что вот насчет поехавших мусорщиков? Я даже не был уверен, что меня принесет к ним на уровень. Но перенесло. Сейчас моя судьба, пожалуй, решалась тем, кто из них заспавнится. Для тех, кто не знает, есть четыре разновидности этого бокса с разными предметами. Если кратко, всякая дребедень и одна лунарный предмет. Трое из этих приколистов могут запросто уничтожить мой ран. тип тип с огромным лечением и взрывом, если он опустится до 25% хп. С реально жирным уроном пип твип с щитами и Вьетнам за спиной. Но есть и один почти безвредный, который строится на дебафах и шансах активации предметов. Только у него есть клевер. Имя приколиста Гурагура -гура, удачливый, и именно удача позволила ему появиться вместо трех вышеупомянутых. Учитывая то, что он выпускает самонаводярки, тут помогает только сербский Бенни конец этой сказки на этом месте реле закончилась и она обрела покой можно ли пройти риску фрейм 2 за турель Частично. метрикса победить нельзя из-за бага но две остальные концовки доступны зум вол дела